Урод, да? Вот поехал, видит пробка, нет, он поехал и вот чего в итоге летется назад. Теперь. Уже дебил. Вот пусть теперь задом сдает до конца. Частый. Он еще один дебил пойдут через проход. Хотя всех в итоге отказался сзади нас. в итоге он опять за там ничего не а тут то что за Человек, проезд вообще человек? Ты же такая? Ты же место, я не знаю, что не мог место на то поставить, просто стоит. Поэтому Как нету тут проезд, тут дорога, вот эта дорога. Да. Они дорогой, а здесь вот проезд, вот здесь проезд тоже. Потому что все ряды должны как бы объезжаться вокруг. Вот эти вот двое неправильно стоят, нельзя стоять. Может машину туда поставить? Стоит. Уважаемый, ну, может машину вот туда поставите хотя бы? Ну да, я говорю, может сюда машину хоть поставите. Да. Так сюда переставьте, вот. Дорогу нельзя загораживать. Вы знаете, что вообще вокруг парковки? Вы нормальный человек. Больной нахуй, Я, говорю, сейчас подожду, у меня придут, и я сяду, и я уеду. Я говорю, переставьте сюда. Нет, бля, я буду ждать и все. Бля, на. больной, нахуй. А, вот еще один на умник. О, видишь, Во, все, вылез и пошел. На. Тут дорога должна быть вокруг в этом, парковки, надо везде будет.